Всем привет! Вчера закрылась очередная неделя на рынке криптовалют. Сегодня понедельник, начало новой. И давайте взглянем на рынок, что там происходит. Какие, может быть, мы предпримем торговые решения, какие... Какие уже я предпринял. А также, как выяснилось, многое верует еще падение биткоина там, ниже 10 тысяч, 10, 11. Очень много людей ждут этих котировок. Поэтому также в этом видео затронем эту тему и попробуем разобраться, действительно ли биткоин может сходить к данным отметкам. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, давайте вкратце на рынок взглянем, что я жду в краткосрочной перспективе от рынка. да, И какие шаги я предпринял для того, чтобы попробовать поймать какой-то трейд. Ну, сразу скажу, в телеграм-канале я написал, что я захожу в позицию по 23 тысячи по биткоину. Я выставил лимитку, естественно, эту всю информацию скинул туда, поэтому обязательно залетайте туда. Я создал новый канал. Подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Так вот, сейчас я сижу в позиции, да, немножко в плюсе. Сейчас цена торгуется 23 400, да. И мы видим после такой коррекции... На часовике для меня она является завершенной. Мы уже получаем да, такой отскок. И уровень 23700 не удалось э, прошить да, и пойти выше. Это предпринятые попытки были у нас вчера. Вчера был выходной день. Поэтому мы немножко открылись. Вот этот рост, он является и происходил с гэпом. Поэтому меня это немного настораживает. И мы можем пойти этот гэп закрывать. Если бы это сегодня этот рост произошел, было бы здорово, я был бы более чем уверен, что мы уже сейчас будем возвращаться, ну в течение этой недели на 25 тысяч. А теперь мы в принципе можем закрыть тот самый ГЭП на 23 тысячи, там 22 900, где он там был образован. Но если мы пойдем закрывать ГЭП то хоть и коррекция вот эта выглядит уже завершенной, в принципе, манипулятивным движением было бы логично маркетмейкеру да, вынести вот эти стопы, которые мы видим 22 700, 22 500. Смотрите, сколько здесь спрятано стопов. 20 под до 22 300. Поэтому вот здесь я выделил зону, в которой, в принципе, мы можем резко сходить и отсюда уже пойти на 25 тысяч. Если этого не произойдет, мы идем сразу вверх. Отлично, я более чем буду доволен. Но на всякий случай я в стоп без убыток поставил на 23 и буду смотреть на взаимодействие с вот этим уровнем. Если что, будет сильно откупать, я перезайду с целью прокатиться обратно на 25 тысяч. А если я увижу, что мы будем прокалывать и обновлять вот этот лой, я буду лимитки расставлять под до 22 триста 2.800 и вот так поставлю лимитки до 22.300. И попробую здесь набрать позиции и посмотрим, чем это закончится. Если средний удастся поймать там 22.600, там где-то, да, то смотрите, до хай это 11% по биткоину, это отличное движение мы можем поймать. При том, что у нас будет очень короткий стоп, всего лишь там на, на 22.000, 22.100, я думаю, уже достаточно. Если пойдем ниже, то скорее всего уже к этой поддержке на 21 500 также вы можете сказать почему мы пойдем на 25 тысяч да, а не польемся камнем вниз как многие ждут, но во первых помимо того что здесь была огромная ликвидность так ее сейчас как по мне добавилось еще больше, потому что логично что здесь было очень легко да, вот один раз зашортить второй раз зашортить, третий раз зашортить и буквально тут стоп спрятать на 100-200 долларов вверх и этих стопов, я более чем уверен, очень огромное количество. И если мы за ними не вернемся, ну, это будет как-то просто нелогично оставить там такой пучок ликвидности. Плюс я все же жду, если взять дневной таймфрейм, то жду биткоин чуть выше, там на 1027-2028. И потом уже я жду. Более глубокую коррекцию, опять, ребят, смотрите, не падение на 10-11 тысяч, как многие ждут, а просто глубокую коррекцию. Потому что если взять, натянуть даже сетку, вот эта коррекция, она, в принципе, может из текущих произойти более глубокая, но я думаю, все-таки мы еще вынесем и пройдем чуть выше 25 тысяч. И потом мы можем смело идти на коррекцию на 20-500 и вплоть даже до 19 тысяч, и это будет, ребят, нормально. Это не будет означать, что у нас какое-то идет падение, и мы летим куда-то в бездну. Это как раз ответ тем, кто ждет биткоин ниже 10 тысяч. Я, в принципе, в такую историю не верю. Ну, давайте начнем с того, что, естественно, никто не может знать, что случится. Биткоин может стоить и ноль, соответственно. Да? А может и пойдет там по вашему сценарию, как большинство считает, на 10-11 тысяч. Ну вы знаете, я уже с 15-16 тысяч топлю давно за лонг. Может из-за того, что я более бык, чем медведь. Почему мне в лонг просто удобнее торговать, в лонг больше можно заработать и лонг мне более понятен. Может из-за того, что я родился в год быка, 85 -го года. Сегодня, кстати, мне скромные 38 лет, я праздную. Ну праздную в кавычках, сижу перед вами, записываю обзор. Поэтому я стараюсь идти не с массой, а против массы. Да? Когда вот здесь на 15-16 тысяч тоже кричали, будет 10-8 тысяч за биткоином. Нет, я в принципе перевернул салон, потому что э, я объяснял, что будет очень тяжело перестроиться. Мы все так привыкли падать, падать, падать, что никто даже не верил в отскок. А по-хорошему мы от коррекции, от падения еще не сделали. Это 33 тысяч, даже вплоть до 40 мы можем идти только коррекции от падения. И очень интересно наблюдать картину, от именно психологически, да, психология там рынка, как оно себя ведет, сколько я раз на эту удочку попадался, и сколько вижу сейчас, что происходит. Вот мы э, потрогали 25. Естественно, уровень очень сильный. Три-четыре раза к нему пришли, нас откинуло. По понятным причинам, что там будут фиксации. Фиксации и крупных трейдеров и там, ритейла. Даже я там обычный там, обыватель там, с вот такой, не знаю, капля моря суммой, просто тоже крыл по 25. Почему? Потому что ну, соответственно ждал, что от этого уровня нас откинет. Нас откинуло, и на 23 тысячи я набрал опять позиций, туши покрыл по 25. С понятными стопами, да, и теперь я могу варьировать. Но если брать глобально вот эту всю зону накопления, вы вот здесь видите, да, какая она огромная была. И потом вот такой красной свечой мы еще упали вниз. Вот это и как раз, я считаю, была финальная ну, выгрузка, выгрузка да, и ликвидация всех, кто еще там верил в биткоин в лонг. Потом очень хороший возврат, очень сильное закрытие месячной свечи. Мы вышли за уровень 21500. И вот это все, что здесь накапливалось там, в течение семи месяцев, я не верю, что мы могли его так быстро вот это здесь реализовать. Но это просто несопоставимые объемы. Если и пойдем вниз, то я еще раз повторюсь, для меня это будет просто ну, глобальная коррекция от роста и тысяч 19 там 20 с половиной оттуда мы все равно пойдем выше 25 тысяч и в любом случае я более чем уверен двадцать третьем году мы дойдем до вот этой зоны где огромная ликвидность 28 30 33 а возможные 40 тысяч по биткоину а тем более если мы выйдем вообще за 25 то смотрите вот это все нам нужно будет реализовать то есть, вот это все можно будет учитывать как одна зона накопления. И, конечно же, ее реализация будет даже выше 30 тысяч. Поэтому, исходя из этого, что я вам показал, я в 10 тысяч и 11 тысяч по биткоину уже не верю. Вы посмотрите, сколько произошло всех коллапсов. Э, скамов крупнейших фондов, сколько нас там терроризировали опять за тезер потом BUSD, потом крах FTX, да. И все вот это привело нас к тому, что мы оказались там в зоне 15 тысяч. Поэтому с текущих, я не знаю, что должно произойти, чтобы биткоин свалился на 10-11. Ну, просто, ребят, не знаю. Скамбинанс, запрет криптовалюты. Хорошо, да, секс сейчас кошмарит и будет кошмарить, наверное, весь 23-й год, что будет запрет криптовалюты. Ну, если будет запрет криптовалюты, и вы думаете, что SEC не разрешит нам либо торговать, либо, не знаю, все станет ценными бумагами, то есть это будет не актуально, так оно все укатается в ноль. Так зачем нам тогда биткоин по 10, по 11? Ну, разницы-то нет. То есть, если в эту историю не верить или, например, не реагировать и не торговать там по рынку, да, по ситуации, то можно прям с текущих отметок просто закрыть все позиции. Ну, это скам ноль ничего с крипты не выйдет и вообще уйти с этого рынка и зачем там ждать 10 11 тысяч потому что на 10 11 тысяч вы никогда в жизни не купите там будешь страшнее покупать еще чем на 25 все это дело уже проходили 15 16 когда я в вообще никто не заходил не покупал все ждали ниже ниже ниже и вот та самая коррекция э, на 25 в принципе, было не стрёмно покупать на 23 людям, видите, уже стрёмно. Когда они видят там 7, 8, 10 процентов коррекции вниз, люди уже боятся и думают, ну насколько приучили, что это будет падение ну, глобальное и сразу мы будем лететь аж туда ниже 15 тысяч. Но у меня здесь вопрос: как вы можете заработать, например, 100-200 процентов роста? Вот все вы хотите заработать а, такие проценты, но вы боитесь? 5, 8, 10% падения, то есть коррекции. На рынке невозможно так заработать. Значит, вы либо э, заходите на сумму, та, которая как бы превышает да, ваши возможности или превышает ваши риски, то есть вы зашли на больший объем, чем могли себе позволить, и вы уже нервничаете. Либо вы торгуете с высокими плечами, где вас постоянно выбивает да, с рынка. Либо вы подвержены э, мнению, например, людей, которые говорят по ту сторону экрана. Например, я. Я, например, вот сейчас изложил свои мысли, и вы такие за мной сразу начинаете повторять. А я же человек, могу быть неправ. И я свои действия прикрепляю только своими деньгами. А когда вы инвестируете свои деньги, вы не должны слушать меня. Вы должны проанализировать, взять еще несколько альтернативных точек зрения, да. Чтобы у вас сформировалась своя точка зрения, вы приняли твердое там решение, Покупать или не покупать, по какой цене ту или иную монету и брать ответственность на себя. А так вы еще кого-то посмотрите, потом еще кого-то и в итоге кто-то ждет 10-11 и с 15-16 до 25 пропустил вот этот рост. Кто-то на хаях сейчас залетает по 25 тысяч, потому что ему говорят все, рынок развернулся, да. А потом у нас идет коррекция 10-12 процентов и человек уже не выдерживает, продает минус и получается вот, э, что мы имеем, это бег по кругу, да, рынок постоянно забирает деньги и человек не, не понимает, что происходит. Единственное, что сейчас сдерживает биткоин от роста выше 25 тысяч, это индекс S&P 500, который у нас начал очень такую, да, глубокую коррекцию. В принципе, он пришел к своей такой трендовой зоной поддержки и здесь мы можем промусолиться, в принципе, как видите, вот здесь было недели две. Если мы эту трендовую не проломаем, ну мы можем ложное пробить, да, потом наверх вернуться. Если она удержит, мы опять пойдем там 450 на 4200 по S&P 500, то, конечно же, биткоин 25 пробьет, я более уверен, и пойдет выше. Но если мы трендово не устоит и S&P 500 пойдет ниже, то и тогда биткоин пойдет на более сильную коррекцию. Как раз то, что я говорил, 2519 там уже надо будет ловить. Также видим индекс доллара, у нас почти весь месяц февраль рос и он у нас пришел к поддержке в 105, да, это соответственно давило на рынке И получается у нас, помимо поддержки, у нас еще идет такой медвежий клин. и Я надеюсь, что мы сейчас с этого медвежьего клинышка выпадем и как минимум пойдем обратно туда в 103, а возможно и продолжим падать ниже. И тогда уже у нас рынки оживут еще сильнее. Итак, краткосрочная, среднесрочная свои мысли по биткоину, по рынку я вам изложил. Не забывайте подписываться в Телеграм-канал. Также подписывайтесь на YouTube канал Ну и не забывайте писать комментарии, что вы думаете по рынку. Ждете ли вы падения, ждете ли вы роста. Обязательно. Я всегда читаю, мне это очень интересно. И помогает тоже сформулировать какую-то точку зрения, что думают... Основные массы, которые торгуют на данном рынке. Ну а я вам, как всегда, желаю удачи. Всем профита. Всем пока.